еще раз скажи я хочу если ты не справишься вдруг ставить монтаж скажи еще раз что ты собираешься сделать я по-любому я обязан сделать там так и переверс обязательно ага. все помяни мое так слово что? ты ты ты так что, про починку, так что про починку никто никогда не слышал печенюха я надеюсь на печенюху печенюха будет полезнее чем ты Повкуснее будет. Мой сородич как раз. Как раз вот две палетки. Ты что творишь? Что это? это пугач А, кто? Кто это? а я видел этот. это. Трапер. рапер О, я за тобой пойду. Да я хочу посмотреть, как ты ревер сделаешь. Мы же должны посмотреть, как ты херня создаешь Лох! Блять, он за мной теперь пожил. Нет, это он за тобой нет, он бежит. Нормальный. Он не уважает палеты. Ладно, хорошо. Молчите. Он не уважает... Я почти слепил. У <связано> меня почти это... получилось. Ты почти это делал. Да, это, это, было, это было бы идеально. О, э, теперь запомним. он не уважает палеты. А я не уважаю его, поэтому я спасаю без часиков. Так что сбегает на спринте. Захилишь? Нет. Нет. Нет. У него. как там. как-то. Фигня, которая быстро ломает полету. А, с гарска сила. Да. Пойдем. Он в посрайке внизу. Я жантичку нельзя, не зря взял. Он снизу рядом с Мэк гонится. Он кивает ей, лоу. А я в наглую чиню. Ну я к тебе, так, в тебе наглый починил вместе. Отбегай, дурень. Ладно. Ха-ха-ха! ха Он не попал. Блин, как же тупо. Я в шаг. Ч, он за мной? Да он за мной. Нет, он не я пойду посмотрю шаг, может он найду, трапил. Ты что, не можешь меня найти? Что мне подходить? О, -о, -о он меня потерял. Да, что он не трапил. Он шаг не трапил, прикинь. Он же гнался за нами. Я сейчас так обосрался. Я иду, как ну подхожу. И у меня кнопка перепрыгнуть, я думаю, я сейчас с капкан наступлю. А это не капкан. Че, я обезвредил твой капкан, да? Капец, я над ним издеваюсь, конечно. Между двух генов мы его туда-сюда тащим. Да ты задрал, уйди от меня. Кто? Ой, я а у тебя есть. Понимаю. Для пугачи треска такой слабый перк. Ой, пугачи треска что-то. Пугачи, поцелуй. Сука. Чё, он подвал несёт? Я приму хит. ч приму хит? Да. О, он через полет несет Нет, а, нет. Он даже в подвал несет Не показать. <связь> да, пугающее присутствие слабо-перк, сказал я, и сразу же заразал герку. ха <связь> Я не знаю, как ты промазал вообще могу сказать одно, ебать ты лох. Шадем будет. Ой, блять, я прям к нему. А как ты попал? А ч, ч он, он попал? Эмоции, ну, да? мне кажется, я... Ты, я ты кажется, идиотка? Ты я идиотка? И... Но я обязан друзья, попытаться. Почему он по ним не попадает, по мне, попадает с легкостью. Он притык к ней. это эта игра несправедливо ко мне. Ну и забудем тот факт, что у нас пинг большой. Да, раньше сломать нельзя было! Блядь. Ну как что это? Через принтер, во-первых, во-вторых, километровый хит. А ты удивлен что ли? Да, на самом деле нет, я бля... добавляю. На самом деле это казахтелеком, но все же. Он шарит за Блять, я хотел, чтобы он сел рядом с моим генератором, а там капкан стоял. За дамтеч его не получится. Saints. Sullivan> ага, класс. Хорош, мэт. Подвал. Ч ⁇ Ч um uh ⁇ А дамтек и ревер сработал у тебя, да? Как там твой дамтек? Я не знаю. Реверс еще не знаю. Ну, про реверс мы еще в будущем узнаем. Вот, правда. Я же говорил, что ты посреешься. Дамтек вот что? Это прошлый век, да? Да, это просто кто домтеком сейчас пользуется. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, меня было спасти. А вот. Он свою тарапута попался. Я, тебе нормально? Мне карцер ты меня ничему не учат. Я пойду делать дамтек. Продвинутый так Ты думаешь, я наступлю в твою две кра? А он тоже входит скотина. О, промазал, неужели? <laughs> Наконец-то. А где там трапы? Один. Да, там две что, трапы. Стоят. Да, не обязательно. Да, он же отстал от меня даже Нет, не отстал. Не, он за мной. Да, за А, он за тобой, он за тобой. В смысле, за мной, он его не за мной. Он, он в мейне. Он в мейне. Я знаю, что а. он в мэне я, я же слежу за ним. Бля, ты нет! На втором этаже, да. Скажи, если будешь падать, я прибегу. Постараюсь. Ты беги к мейну примерно. Окей. Упал. Я около шаг упал. Да, ну, нет, я погибнул. Ты далеко, ты далеко. Да, ты далеко слишком. Ну, да. Ну в принципе, все по таймеру. Два гена у нас. Реверс, гамтек, не повыпились. Я же говорю, обосршься. Ну тут идеально. Тут идеально. Мы же разбучаемся, мы не трайхардить пришли. Это обычно говорю, когда ты уже проиграл. Это оправдание. Для того, чтобы я... Как это сказать? Для моего нужства оправдание. Да-да-да, конечно. Ага! Двадцатый ран, ты шестой, я четырнадцатый. Как его? Эйс восьмой. Трактор пятнадцатый. Хорош подбор таких. Молодцы. Ой, вообще идеально. Идеальный Адрик. уже. Ты не представляешь, какой идеальный Адрик был. Да ты заебал. Ч ⁇ она идет будет. Ч ⁇ сейчас она идет... Ч ⁇ они приходят... а у меня а а может сгонять к Делать Ну она пустая, все равно. Откройте эти ёбаные ворота! Скорее вообще, где выход отсюда? Я не пытаюсь найти выход. Все круто. Теперь съебайте. Вообще яичная карта была, как, открыла На едиичная, вообще не почувствовал. Что? Особенно я, вообще не почувствовал. Оп, что? Ты слышал это, Люк? Да, люк открылся. Опять едиичная а сейчас прикинь, он уйдет, не успею сбежать билд сейчас дураль сейчас возьмет и закроет люк да я сделаю вот так Оп! что там, нетерпимо сеющий страх зверская сила, пугающая присутствие понятно лол, я шестой уровень тебе челлендж называется, блин ты из-за этого челлендж сдох. сдох. Ты единственный сдох в этой игре, да. лох, да. Или как там говорится в просто народью казахов.